же поехали бы у них в камни чтобы мне не попадались было бы хорошо А башни торговать, меня эти будут пробивать. Пошпад сразу. цветя же приедут, все равно ничего не сделаем. Кваста. Четвертый фугас готовим. А я поспешил, думал уедет. Стрт, стой, фугас. Ой, ртушок. Давай, вафель пицца, уходи. Это не пробивает. Блин, вот эту не попал, надо было бы забрать ее. Ты нет, хорошо. Она не даст покоя. Ее выкурить надо. Я и уехать, наверное, не смогу назад. Вдруг вот осмелеется. Хорош. Светились нет. Едем искать прожета? Нет, там 67 еще. Оленемер, конечно, полезная штука вот на этих уровнях. А что с ты то делать? Он фуловый. Надежда на Су-85 Ой, растает вот Там прожета, здесь прожета КВ-1 еще, а где он? 67 топовый, хорошо а и 80 а откуда кавы за убил этого Это сейчас убежит мелкий трака и лампы-то у меня нет, его найти. Наверное, за железкой этот был КВ. Да, на... гусеницу. Еще что? Четвертый в копилку. Я же отсветился. Леопард сейчас объедет. КВ. можно захват ехать? Леопард шотный. Будут добивать. Не берит объем. Сначала фугас. Доехать буду в угла заныкаться. На базу взяли. Опять много от прож... это от п вот этого двадцать шестого получил. А это же четвертого уровня. Фугасы, ну добей. Видела меня, нет? Угас кончились. На характере на него улых. Не бери добьем. Ну подставься, ну все уж, захват, выйди. Я тоже не буду помирать. 1700 урона. 9000 ВН-8. Одного не хватило до войны. Надо было наехать на него. И будь что будет. Война бы хотя бы взял. До мастероса натянул бы. стирос пожалуйста в прямом эфире ставим лайки ребятушки сделано 3000 с плюшками со всеми только фугасы только фугасы полкоманды с нулями второй пушке.